Глава 17 Где вы находитесь сейчас и где вы хотели бы быть? Вы когда-нибудь слышали о глобальной спутниковой навигационной системе GPS, которая сегодня доступна даже простым автолюбителям? Антенна, установленная на крыше машины, посылает сигнал спутнику, который в свою очередь устанавливает ваше местоположение. Если вы ведете выбранное вами направление в компьютер, то он определит путь, по которому следует двигаться, чтобы прибыть в пункт назначения. На мониторе высветится информация о расстоянии, которое необходимо проехать, а также о наиболее удобном для вас маршруте. Когда вы начнете движение, Система будет вести вас с помощью голоса или текста на экране точно по направлению к выбранной цели. Навигационная система никогда не спрашивает, где вы были раньше и тем более, почему вы торчали там так долго. Ее предназначение в том, чтобы привести вас из того места, где вы находитесь, в то, где хотели бы оказаться. Ваши эмоции – такая же навигационная система. Они служат тому, чтобы вы могли преодолеть расстояние, лежащее между тем, кто вы сегодня, и тем, кем вы хотели бы быть. Крайне важно точно определить, где вы находитесь сейчас и куда хотели бы попасть, поскольку это необходимо, чтобы сделать дорогу максимально короткой и удобной. Точное знание пункта отправления, как, впрочем, и пункта назначения, является весьма существенным, если вы серьезно готовитесь к путешествию. Физический мир оказывает на вас влияние буквально со всех сторон. Слишком многие люди из вашего окружения просят, а то и настойчиво требуют, чтобы вы изменили свое поведение, поскольку им так было бы удобнее. Вы тонете в законах, правилах, предписаниях, указаниях, придуманных другими людьми. И у каждого человека есть свое собственное драгоценное мнение по поводу того, каким вы должны быть и как вам следует себя вести. Но вы никогда не придете к намеченной цели, если будете все время только прислушиваться к советам и требованиям со стороны. Часто вас насильно толкают на этот путь, и вы изо всех сил пытаетесь угодить окружающим только для того, чтобы рано или поздно обнаружить всю бессмысленность этих попыток. У вас никогда не получится быть хорошим для всех, как бы вы ни старались. При этом вы оказываетесь уже не в состоянии двигаться в том направлении, которое было бы приятно вам, пытаясь Соответствовать требованиям окружающих вы никому не сделаете лучше. Ни себе, ни людям. Если вы будете метаться стороны в сторону, то вскоре потеряете ту единственную дорогу, которая была вам нужна. Ваше счастье – лучший подарок окружающим. Самый большой дар, который вы способны принести окружающим – это ваше собственное счастье. Когда вы радуете жизни, когда вы наполнены счастьем и признательностью, вы подключены к источнику чистой, положительной, исходной энергии, являющейся вашей истинной сущностью. Если вы наладили связь с источником и черпаете из него энергию, то все попавшие в сферу вашего внимания смогут извлечь из общения с вами большую пользу. Никто из других людей не нуждается в вас, чтобы добиться исполнения своих желаний, поскольку все вы в абсолютной равной степени имеете доступ к потоку блага. Но при этом довольно часто окружающие, из числа тех, кто не знает о своей связи с Источником, страдают от собственной несостоятельности, от неспособности добиться успеха в жизни. Они чувствуют себя несчастными и поэтому просят вас сделать так чтобы им стало хоть чуточку легче. Такие люди пытаются сделать вас ответственным за их личное счастье, чем не только заставляют вас испытывать чувство душевного дискомфорта, но еще и самих себя связывают по рукам и ногам. Они не могут управлять другими, но если это обязательное условие их душевного равновесия, то нам их искренне жаль. Ваше счастье не зависит от действий окружающих. Счастье – это результат лишь вашего собственного вибрационного баланса. Никто и ничто извне не может на это повлиять. Точно так же и счастье других людей ни в коей мере не имеет отношения к вам, а зависит только от их собственной вибрационной гармонии поскольку чувства любого человека каждую минуту сообщают ему информацию о состоянии его собственных энергетических потоков. Чувство – это самый понятный и простой в использовании индикатор вибрационного баланса между вашими желаниями и тем вибрационным посылом, что вы отправляете в мир. Это должен знать каждый. Во всей Вселенной нет ничего более важного, чем понимание, соответствия между вибрацией желания и вибрацией, которую вы посылаете. А чувства подскажут, открытого источнику или нет. Положительные мысли, создание того, что вам нужно, счастье, здоровье, процветание, словом, все то, что у людей зовется благом, все это зависит от эмоций, испытываемых вами в данную минуту, и от соответствия вибраций данных эмоций вибрациям желания и вибрациям вашего истинного Я. Каждая мысль приближает к Сан-Диего, либо отдаляет от него. Как мы уже выяснили, вам не составит труда хорошенько продумать поездку из Феникса в Сан-Диего, если вы хотите, чтобы она прошла удачно. Точно так же можно организовать путешествие от нужды к достатку, от болезни к здоровью, от неразберихи к порядку. По дороге из Феникса в Сан-Диего вас не ждут неожиданности, поскольку вам известно расстояние между городами, вы знаете, на каком участке пути находитесь и понимаете, что движение в противоположном направлении не приведет к цели. Необходимо понимать собственную эмоциональную руководящую систему на тот случай, если вдруг понадобится определить, где вы находитесь по отношению к своему желанию. С ее помощью будет несложно ориентироваться. Вы сможете точно почувствовать, какая мысль приближает вас к цели, а какая удаляет от нее. Прибегнув к руководству какого-либо внешнего источника, вы очень легко собьетесь с дороги и заблудитесь. Используйте только собственные ресурсы, так как никто другой не может понять ваш путь из исходного пункта до конечной цели так, как вы. Но при этом окружающие, даже не до конца понимая ваши желания, будут добавлять к смеси ваших устремлений и свои собственные. Итак, только внимательно наблюдая за своим настроением, вы сможете точно направить себя к намеченной цели. Почему слово "нет" означает "да? Ваша вибрационная вселенная имеет в своей основе закон притяжения. Это значит, что она действует по принципу включения. Если вы направляете внимание на то, чего желаете, говоря ему «да», то включаете этот объект в ваши вибрации. Но даже если, думая о чем-то нежелательном, вы говорите ему «нет», то его включаете в свои вибрации. Вы не будете посылать вибрацию только в том случае, если не станете уделять объекту никакого внимания. Но вам не удастся исключить из потока своих вибраций то, на чем вы Фокусируйтесь Глава 18 Шаг за шагом вы можете изменять свои вибрационные настройки Если вы приняли решение изменить свои мысли, то вовсе не обязательно, что вам сразу же это удастся Вот что говорит по этому поводу закон притяжения Конечно, вы можете выбрать для себя любую мысль, точно так же, как при желании, можете поехать в любой пункт назначения. Но при этом вы не можете преодолеть расстояние между двумя городами одним прыжком. Точно так же вы не в состоянии перепрыгнуть в новую мысль, поскольку ее вибрационная частота сильно отличается от той, которой обладают привычные для вас мысли. Порой ваш приятель, у которого сегодня настроение лучше вашего, начинает вас тормошить и требовать, чтобы вы прекратили смотреть на мир мрачно и подумали о чем-нибудь хорошем. Но если ваш друг находится в области положительных ощущений, это еще не значит, что он и вас за несколько минут сумеет привести в прекрасное расположение духа поскольку закон притяжения не позволит поймать вибрационную волну, которая не совпадает с вашей. Несмотря на то, что вы искренне хотите поднять свое настроение, у вас, увы, не очень-то получается мыслить в одном ключе с другом. Но мы хотим сказать, что вы можете найти позитивные мысли. Для этого нужно только осторожно и не торопясь изменить свою вибрационную частоту. Тогда вы сможете не только обрести позитивный образ мыслей, но и сохранить его. Как только вы поймете, что постоянно располагаете информацией о вибрационном содержании своей сущности и точки притяжения, то сумеете осознанно и творчески управлять событиями в своей жизни. Когда же вы поймете, что эмоции всегда осуществляют связь с вибрационным содержанием, то сможете постепенно и осторожно Упорядочивать свои вибрации. Стремитесь к наилучшей из возможных мыслей. Разные мысли рождают разный эмоциональный отклик. Вы могли бы сказать «я буду сознательно выбирать свои мысли и поэтому стану чувствовать себя более счастливым». Это было бы неплохим решением. Но еще лучше, а главное – Гораздо легче было бы сделать следующий вывод. Я хочу чувствовать себя счастливым, и я постараюсь чувствовать себя счастливым, выбирая мысли, которые сделают меня таким. Если вы приняли решение идти за счастьем, а обстоятельства, в которых вы сейчас находитесь, можно назвать плачевными, то все ваши благие намерения будут тщетны. Закон притяжения никогда не позволит удержать мысль, вибрация которой сильно отличается от тех, к которым вы привыкли. Но если вы решите стремиться к наиболее радостной мысли из тех, до которых в состоянии сейчас дотянуться, то это не составит для вас никакого труда. Ключ к тому, чтобы подняться по вибрационной эмоциональной шкале – осознанное и чуткое наблюдение за своими эмоциями поскольку без этого вы не сможете понять, в каком направлении двигаетесь. Человек может сделать разворот на 180 градусов и направиться обратно в Феникс, даже не заметив этого. Но если вы потратите немного времени на то, чтобы определить, какие эмоции в данный момент испытываете, Тогда любое улучшение в настроении будет означать, что вы неуклонно движетесь к цели, в то время как негативные эмоции станут сигналом движения в обратном направлении. Каким образом можно понять, что вы поднимаетесь вверх по этой вибрационной эмоциональной шкале? В первую очередь вы всегда должны стремиться к чувству легкости, которая наступает, когда избавляешься от мыслей противодействующих соединению с источником, а на их место приходят мысли, открывающие доступ к нему. Поток блага непрерывно течет сквозь вас, и чем больше вы открыты ему, тем счастливее становится ваша жизнь. Чем больше вы противодействуете ему, тем хуже ваше настроение. Глава 19. Лишь вам одному известно, что вы чувствуете. Если вы чего-то ждете, оно уже на пути к вам. Если во что-то верите, оно уже на пороге. Если чего-то боитесь, значит и это уже стучится в вашу дверь». Ваше отношение или настроение всегда указывает на то, что вас ждет, но вы не привязаны к своей теперешней точке притяжения. Даже если вы копили мысли, привычки и убеждения в течение всей своей физической жизни, то это еще не повод продолжать притягивать события в соответствии с ними. В любой момент можно взять под контроль все происходящее в вашей жизни. Обратив внимание на показатели эмоциональной руководящей системы, вы всегда сможете изменить свою точку притяжения. Если в вашей жизни есть то, что хотелось бы изменить, сначала вам нужно изменить свои убеждения. Если в вашей жизни нет того, что вы хотели бы иметь, вам нужно изменить свои убеждения. Нет на свете ситуаций настолько сложных, чтобы их нельзя было изменить, нужно только повернуть мысли в противоположном направлении. Как бы то ни было, изменение образа мыслей требует внимания и привычки. Если вы продолжите верить и думать как раньше, то не ждите, что жизнь изменится к лучшему. Жизнь – это непрерывное движение. Поэтому невозможно завязнуть. Иногда наши друзья из физического мира говорят «Я завяз, моя жизнь словно болото, из года в год одно и то же, сплошная рутина, и я никак не могу из нее выбраться, меня засасывает эта трясина». И тогда мы начинаем объяснять, что в этой жизни невозможно полностью остановиться или застрять поскольку энергия и, следовательно, жизнь всегда находятся в движении. Все вокруг непрерывно меняется. Вам кажется, что вы завязли, но это не так. Просто вы продолжаете мыслить в том же направлении, и потому ваша жизнь меняется, но она меняется на то же, что и было, снова и снова. Если вы действительно хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, то должны выбирать другие мысли. Для этого нужно найти необычный подход к привычным вещам. Другие люди не понимают, что вы чувствуете и чего желаете. Окружающие часто выражают горячее желание руководить вами. Попробуйте представить себе, какое бесчисленное множество людей живет на свете. А сколько людей, столько и мнений, а также правил, законов, предписаний и указаний по поводу того, как вы должны жить. Но никто из этих людей не способен принять во внимание одну единственную вещь, которая действительно имеет значение для исполнения ваших желаний. Им не дано понять вибрационное содержание ваших желаний, как, впрочем, и вибрационное содержание вашего нынешнего положения. Именно поэтому они ни в коей мере не способны руководить вами. Даже если ими движут самые лучшие, самые благородные намерения, если они совершенно искренне желают вам добра, они все равно ничего про вас не знают». И даже если многие из них пытаются быть бескорыстными и думать только о вас, они все равно не способны отделить то, что желают вам, от других желаний, предназначенных для них самих. Никто другой не знает, что вам подходит больше всего. Если вы помните о том, что все просьбы выполняются, то неужели вас не восхитит совершенство этого мира, где вы можете выбрать для себя все, что захотите? Представьте себе, что вы собираетесь посетить семинар Абрахама Хиксов по искусству принятия. Вы знаете, где он будет проводиться, и выбрали в своем графике наиболее удобное для вас время. Теперь будет сравнительно легко принять решение, которое вас устроит по всем параметрам. Итак, у вас в руках расписание, в котором обозначены приблизительно 50 семинаров, проводящихся в течение всего года. Вы стараетесь выбрать из них тот, что будет наиболее удобен как по времени, так и по месту проведения. Например, вы нашли один семинар, который будет проводиться как раз в вашем городе. Но тут обнаруживаете, что на этот день у вас уже запланировано что-то другое. Начинаете искать альтернативу. И вот, наконец, удается найти семинар, совпадающий с вашим свободным днем. К тому же он проводится в городе, где вы ни разу не были, но всегда хотели посетить. Итак, вы приняли решение и звоните в издательство Абрахам Хикс, Просите зарезервировать для себя место. Поскольку семинар проводится не в том городе, где вы живете, вам нужно будет где-нибудь разместиться и решить вопрос с транспортом. Рассмотрев все свои нужды и пожелания, вы вырабатываете сразу несколько планов. В первую очередь, решаете лететь в этот город на самолете, чтобы выиграть время. Затем выбираете гостиницу, которая будет находиться всего в нескольких кварталах от отеля, где проводится семинар. Поскольку вы являетесь участником семинара, то такой выбор будет для вас наиболее удобным. Кроме того, вы предпочитаете определенный тип матрасов, который, по счастью, там имеется. А ведь их предоставляют далеко не в каждой гостинице. Прибыв в город, где проводится семинар, вы берете на прокат автомобиль у той компании, которая вам нравится больше других. По дороге в отель замечаете ресторан, который полностью отвечает вашим вкусам и к тому же вашему карману. Итак, можно сказать, что вы хорошо устроились. Фактически, вы сами себе организовали отличную поездку. А теперь вообразите себе другую ситуацию. Например, представители издательства Abraham Hicks Publications решат, что они в силу богатого опыта по проведению всевозможных семинаров могут гораздо лучше, чем вы, организовать это посещение. Основываясь на том, что узнали от многих тысяч своих слушателей, они возьмутся все устроить за вас. Принимая во внимание ваш адрес, они решат, что вы предпочли бы посетить семинар в своем родном городе, и найдут один такой в своем расписании. Но вы объясняете, что это противоречит вашим планам, потому что день, на который назначен семинар, у вас уже занят другими делами. Тогда издательство меняет свое решение, и посылает вам приглашение посетить семинар в том городе, где вы хотели бы побывать. Подобным же образом они решают за вас, каким видом транспорта вы будете туда добираться. Покупают билеты, выбирают по своему усмотрению автомобиль и гостиницу, где вы будете ночевать. Вдобавок ко всему прочему, за вас решат, что вы должны есть и пить, причем их выбор зачастую весьма далек от ваших собственных предпочтений вы сами организовали бы все это гораздо лучше. Если вы помните, что просьбы всегда выполняются, то понимаете, как это было бы чудесно выбирать что-либо для самого себя, поскольку Вселенная реагирует на ваши запросы гораздо эффективнее, если в них не присутствует лишнее постороннее влияние. Никто, кроме вас, не знает, что вам на самом деле нужно. Только вы один понимаете, что вам подходит больше всего.